Всем привет с вами светлана и сегодня мы будем делать смывку для волос в домашних условиях чтобы немножечко сделать наши волосы посветлее сейчас я покажу как они выглядят до смывки вот так выглядит девчонки мой цвет волос сейчас да, при естественном освещении ну и пойдемте смотреть что же у нас получится Перелопатив вообще весь YouTube, огромное количество видео, посмотрев и почитав все статьи, я пришла к выводу, что хочу использовать именно эти два компонента. Первый, ацетилсалициловая кислота или аспирин. Может быть у вас есть шипучий аспирин, либо он а, в какой-то другой форме, там тромбаз, да и так далее. Я вот купила вот такую обычную ацетилсалициловую кислоту и кокосовое масло. Кокосовое масло у меня от органик, зон вот такое вот густое, мы его будем нагревать и смешивать с аспирином. Аспирин в таблетках, если он у нас да не шипучий, предварительно нужно растолочь. Я не знаю, что я возьму, наверное, 6 штучек, 6. 6 таблеточек. Я нанесла на волосы довольно сильные такой пигмент, и немножко переборщила, хотела оттенок, а получилось, что ушла в сильно темный. Он смывается, но, тем не менее, это не то, что мне хотелось бы. Вот беру 6 таблеток, буду их ложками толочь. И смешивать с теплым кокосовым маслом. Если у вас нет кокосового масла, его можно заменить любой питательной маской, восстанавливающей именно с кератином, с маслами, с какими-то. Такой вот очень-очень питательный. Потому что именно такие маски масляные, питательные, они очень хорошо вымывают цвет. Почему мы берем аспирин? Аспирин даже в некоторых салонах применяют для чистки цвета перед покраской. И он пигмент из толще волоса все выводит наружу то есть его потом будет гораздо легче смывать но ну, по крайней мере так говорят специалисты так девчонки я толку аспирин Итак, девчонки, я растолкла 6 таблеток аспирина и налила ложек 5 кокосового масла и подогрела его градусов до 40 теперь мы все эти компоненты смешиваем я взяла кисточку вот такой для покраски мне кажется очень удобно будет наносить да и смешиваем аспирин теперь с нашим кокосовым маслом ну до растворения не знаю получится или нет но хотя бы постараемся в теплом масле он не сильно хочет растворяться но ну, вот так вот более-менее сейчас я еще помешаю всю эту смесь мы должны наносить именно на сухие волосы это на самом деле важно потому что сухой волос впитывает гораздо больше маски и вообще каких-либо других полезных и неполезных веществ. Вот более-менее такая однородная консистенция. да Все равно, конечно, плавают кусочки аспирина, но и так трудно поддается растворению а тут. Но ну, ничего. Так, потом, после того, как мы нанесем на сухие волосы всю эту смесь, нам понадобится шапочка для душа, либо пакетик у вас, может быть, какой-нибудь есть, да, мы ее оденем на волосы и замотаем полотенчиком. И походим так, ну, мне кажется, полчасика больше не надо, потому что аспирин может пересушить волосы. Так, начинаем наносить. Равномерно, чтобы все волосы очень хорошо пропитались маслом. Маслом или, если у вас маска косметическая какая-то, да? Хорошо именно с кокосовым маслом такую процедуру делать на всю ночь. Но так как это не очень удобно, надо будет заматываться и в таком виде спать, то мы с вами делаем экспресс-маску, добавляю туда. Аспирин. Маска будет у нас полезной. Она не только должна снять цвет, но и напитать наши волоски. А аспирин почистить их э, не только от цвета, но и от разных парабенов, силиконов, которые содержатся в шампунях, которые мы с вами применяем для мытья головы. Ну вот наша смесь и на голове, на волосах мы как следует прорабатываем всю длину чтобы ничего не пропустить, чтобы очень хорошо волосы были наши пропитаны этой смесью, можно немножко помассировать, завязываем резиночкой и одеваем полиэтиленовую шапочку. Я соберу так хвостик, надеваю шапочку. И полотенце чтобы вся эта смесь у нас оставалась в теплом виде вот так девчонки буду ходить полчаса через полчаса возвращаюсь и будем смотреть с вами результат ну что прошло полчаса давайте смотреть что там у меня под шапочкой и будем мыть голову голову буду мыть пару раз потому что цвет на шапке ну, пока непонятно да? Потому что, во-первых, это кокосовое масло, во-вторых, нужно хорошо промывать волосы, если вы хотите избавиться от лишнего пигмента на них. И шампуни, бальзамы и маски мы выбираем питательные. Лучше всего, говорят, опять же, подходит шампунь Head and Shoulders, потому что там есть цинк, здесь тоже есть масла, и вот чтобы он именно был шампунь очищающий, а Head and Shoulders у нас, в принципе, все очищающие, потому что они заявлены как шампуни против перхоти. Ну что, девчонки, давайте мыть голову, потом Посушу ее, пока непонятно. Надеюсь, хотя бы тон снялся. Посушу ее вся в аспирине и покажу вам, что получилось. Пигмента вымывалась достаточно много, и это радует. Даже после двух смывок с шампунем и бальзамчик даже, когда наносила и смывала, тоже водичка была окрашена. Поэтому надеюсь, что хотя бы тон один тон снялся. Давайте сушить. И так, девчонки, вот что у нас получилось. Я вижу, что один Тон я смыла точно. Это меня радует. Сейчас посмотрим с вами, сравним при дневном свете. Ну, вот, девчонки, смотрите, при дневном свете что получилось. Мне кажется, тон я точно сняла, если не полтора, да? Прямо вот на кончиках они уже такие вот светленькие. На корнях потемнее. Мне кажется, если подержать еще подольше, то будет вообще классно. Я буду еще повторять эту процедуру, наверное, даже пару раз. Волосики после нее живые, она не вредит волосам. И можно немножечко пигмента. Если вы, как я, переборщили, убрать. Так что, девчонки, метод работает. Да? Вот, смотрите. Метод работает. Волосики посветлели. Я очень этому рада. Надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.